Привет, мужики! На связи Сергей и в этом видео мы поговорим с вами о взгляде девушек на соблазнение. То есть, как они представляют мужчин, которым легко достаются женщины. Кто же эти мужчины? И поговорим именно о чертах характера и особенностях общения. Поехали! Я заморочился и в течение этого года спрошу у всех девушек, которых я соблазнял, как они представляют парня, именно спрашиваю издалека с при помощи проективных вопросов, как они представляют парня, которому привлекательная девушка в Москве, ну, готова отдаться. То есть реально, какими он обладает качествами, что он ее соблазнил. Вот. И что удивительное, первое, что называли все девушки, это наглость. Парень должен быть наглым. Кто-то формулировал по-разному, кто-то говорил уверенность, настойчивость, но в целом все склонялись к именно формулировке наглость. Они включали в это следующее, и я с ними полностью согласен, что парню не важно, что говорит девушка, он идет к своей цели. И очень важно, чтобы девушка не могла повлиять на его эмоциональное состояние. Как бы она себя не вела, его настроение от этого не меняется. То есть он... Продолжая действовать в своей цели, девушке не нужно видеть рядом с собой вторую такую же девушку, которая бывает ПМС и так далее. Там. Ей нужно видеть, что мужчина своим эмоциональным состоянием от нее не зависит. Вот, то есть, это наглость, уверенность, что он идет к своей цели, и что, в принципе, ему пофиг, что она говорит, как она возражает, это их цепляет. У меня было много кейсов, когда девушки говорили мне следующее, я не хотела останавливаться, но ты меня остановил. Я не хотела давать номер, но ты меня заставил дать свой номер. Я не хотела идти с тобой сразу на свидание, но ты и это меня заставил сделать, обработав все мои возражения, и э, все мои возражения совершенно на тебя не влияли, и это меня зацепило. Я захотела, я захотела именно в тот момент, когда ты обработал все мои возражения. И она уже не думала, что у нее есть другие ухажеры, и просто зацепил этот уверенный и наглый парень. Вот, идем дальше. Вторым качеством они чаще всего называют конкуренцию. То есть девушки хотят мужчин, которые, вокруг которых есть девушки, которые в принципе востребованы. Соответственно, та же самая ситуация из моей практики. Иногда я провожу свидания, несколько свиданий сразу с полей. То есть подхожу, знакомлюсь, увожу на свидание. И просто, поскольку мне нужно тренировать мужиков, поскольку мне нужно в каких-то проектах участвовать, я просто про этих девушек забываю и не звоню. Так вот, если девушка видит, что парень... С парнем было офигенное общение, шикарное свидание, и он почему-то не звонит, какого хрена, может быть, я ему не понравился, и все было так прикольно, все вроде бы шло классно, и я им заинтересовался, они сами начинают писать в WhatsApp, девочки сами обычно не звонят, они пишут. И тем самым, я вспоминаю, блин, была же прикольная девчонка, реально, ну вот, она мне понравилась, но я замотался и забыл ей написать, и она мне написала сама там образ, говорит, через 3-4 дня, вот, не увидев от меня никаких действий, вот. Она понимает, что, в принципе, я легко общаюсь с девушками, я надеюсь, что вы также легко общаетесь с девушками, и поэтому она понимает, что ее место за это время могла вполне занять другая, их это цепляет, есть в этом определенные уловки и чит-коды, как создавать ощущение, что ты востребованный. Конечно же, социальные доказательства. Самым простым примером востребованности фото в соцсетях будут. Соответственно, что я рекомендую? Я рекомендую, чтобы у вас в профилях в соцсетях были фото, где вы в центре компании, где вокруг вас много людей, но все они стоят с боков, сзади от вас. Вы такой душа компании-лидер. Фото, которое позиционирует вас как лидер, это «раз». И фото, которые позиционирует, что в вашем окружении достаточно девушек. Обязательно. С друзьями, если вы находитесь в каких-то тусовках, где много девушек. Соответственно, неважно, это выставки, какие-то мероприятия, конференции. Или это там, не знаю, просто в лаунж какой-то тусовки, находитесь, отдыхаете, да. Если вокруг вас больше девушек, чем мужчин, или хотя бы столько же, обязательно фоткайте все это и выкладывайте. Это сейчас мир цифровых технологий. Безусловно, нужно девочки сами очень заморочены по поводу фоток, и фото надо, надо иметь свои нормальные фотки и не пустые убитые профили в, там, не знаю, в ВК и в Инсте. вот Не обязательно, чтобы они были гигантские. Нужно несколько социальных доказательств. Кто не хочет заморачиваться, вести всю эту хрень, я извиняюсь. да Соответственно, тому нужно просто там 5 удачных фото и все. В том числе должны быть, должно быть фотки, где вы в компании девушек большого количества. Они увидят, что вот этот парень востребован. Этот парень окружен женщинами. Он вообще... Они uh, есть в его доступе И их это цепляет и мотивирует Конкуренцию называют многие девушки Как одним из основных параметров Что um, если она поймет, что у этого парня есть варианты да, То она еще больше замотивирована Причем даже если этот парень сам изначально не так сильно понравился Подходил, что-то пообщался и вообще не зависит. Он предлагает тебе присоединиться к его лайфстайлу, он, он непосредственно на свидание не пытается «пойдем, пойдем, пойдем навязываться», да? Она понимает, что он и так классно живет, в его окружении и так и с девушкой. Если в данный момент у вас что-то не так, то надо прокачиваться, нужно а, развивать все эти вещи сразу. Далее в ролике я вам дам еще пару советов, как это сделать. Вот. И третьим пунктом девушки чаще всего называют, чтобы вы думали, это умение переписываться. Ну, конечно же, умение переписываться, это действительно важно. Но тут есть одна особенность. Дело в том, что девушки э, любят, когда какие-то интересные переписки идут. У них много чатов в WhatsApp. И тут есть э, маленькая ловушка. Дело в том, что многие парни пытаются интересно с ними переписываться и... Вы попадаете в огромное количество, там у нее есть чаты с подругами, с друзьями, у нее есть парни, которые к ней подкатывают, и все что-то пишут, пишут, пишут, пишут. Иногда, если девушка красивая и общительная, социально активно этого слишком много. И нужно переходить на более эффективные способы общения. То есть, если вы познакомились... Можете переписываться, переписывайтесь, если есть возможность, позвонили, созвонились, потому что разговор по телефону правильный, вызовет гораздо больше эмоций, то есть важнее правильно уметь общаться по телефону, чем переписываться. Еще лучше, если вы свяжетесь с девушкой по видеосвязи, если у вас будет такая возможность, нет возможности с ней прям встретиться сейчас. И вместо свидания вы созваниваетесь вечером по видеосвязи, сидите ли в каком-нибудь лаунж-баре или у себя дома в нормальной обстановке, созваниваетесь и общаетесь. Общаетесь интересно, соответственно. Сейчас есть миллион всяких вариантов для видеосвязи, есть Skype, FaceTime и так далее. Вот такое общение будет лучше. Но еще, конечно же, гораздо важнее правильно уметь общаться вживую на свиданиях. И если есть возможность провести свидание, то это гораздо лучше. Как эффективно проводить свидания, чтобы они быстро приводили к соблазнению, мы рассказываем на наших бесплатных мастер-классах. Там же мы даем конкретные скрипты и приемы по перепискам с девушками. Если ты в Москве, переходи в описание и записывайся на наш очередной бесплатный мастер-класс. Там же мы отработаем определенные упражнения по повышению твоей настойчивости. Ты будешь более уверенный, наглый именно то, что хотят от тебя видеть девушки. Если данное видео тебе Понравилось, ставь видео лайк, подписывайся на канал, если ты не подписан. И, конечно же, нажимай колокольчик, потому что тогда ты будешь всегда видеть наше видео вовремя, первым, и узнавать самую полезную теорию по соблазнению. Собственно, все, мужики, до новых встреч!